Та -на -на -на -на. М -м -м. Так идем. Табинов, новый район открыл, потому что мы с там все дома, и вот это теперь будет мэрия. Так, мы быстренько идем, идем, идем, идем до моего дома. Я хочу показать тебе там новое, новую, новые вещи, которые можно изменить в нашем городе. Ой, привет. Как вот дела? Нормально. М -м -м -м -м -м -м. Сейчас, ну, можешь стоять двигаться. двигаться. Ой, боже мой. Адриан, это это дед. Дед. Привет. привет. привет. Да. А так, смотрите. А да. Девелся, да, что тебе надо. Смотрите. Спасибо. У меня есть бита. Делал. Отфигарить могу просто вот. всех. Ты немец? Я, я, я тебе сейчас... Чё, фигел? Я тебе сейчас. Да какие? Не немцы, дед, не ты, ты, ты какие немцы, дед? Ты тупой. Отойдите от деда. Лехопат. Да какие немцы. Дед, валяй отсюда. Быстро в дом. Дед, быстро. Адран, не трогай, деда. Смотри, что а вижу угу. короче смотрите что я хочу добавить в наш город смотрите что там это деньги это зарплата какая зарплата дед то, так можешь посмотреть пока потому что подал мне на, посмотри, другим дай посмотреть. Ого. Чув... Я-то я не хочу давать. Ими Хорошо. будет удобнее Ты пользоваться, потому что, что, что, что, что, например, вот пять а, тысяч по 64, это 320 тысяч. Понимаешь? А если мы возьмем наши деньги, которые вот эти сейчас, это 32 тысячи. Есть же разница? Если мы возьмем наши, люблю. нашу сейчас валюту, то м -м -м -м, за шесть за шесть шесть да. российские рубли. Не Знаю, какие-то рубли, но мне без разницы будут просто Деньги. будут как наш вот. баклажанчик. Спасибо, не хочу. Это новый Вот, на 5 тысяч. Это у нас 320 тысяч. 320 тысяч. Когда у нас будет вот это? Там просто Там будет рыбный сезон, водный сезон. Скоро. У нас шесть. Шесть таков. 64 по 5, 5 тысячных это уже почти 2 миллиона А наших которые вот эти сейчас я покажу что ты делаешь вот эти 6 таков ну это ни о чем это 30 это 32 там тысячи. ну это 192 тысячи всего лишь есть разница 2 миллиона или 190 тысяч Много. О, миллионов миллион и тысяч разница же есть больше ё ты как здесь оказался течу битая греть я тут давно стоял Дай. Да я просто заговорился, ну, не видел. Его. Ты тупой, Боже, я я, не дарма... я, свою я могу... Как? Где? Когда Покаж. Показывай. Давай, давай, давай, давай, давай. И... Улетел О, Прикольно. Улетел, молодой. Классно. Молодой. Улетел так ты молодой. Да, Давай я тут давно не ходил больнице, по городу, мы да, мы больницы, больницу, в лежали, мы надо мы еще понять, М? да, я, пом... я помню, кстати, дом этот снесли а, же я помню. Это, а где этот дом? А, ну, я договорился снести его. А, и строить, построили ресторан да? здесь. Да. несли переделали Олега вот, ресторан. и переделали электроресторан. Повар еще не продает ничего, потому что это нет, логично, чего он что он И вот еще тут-то нет ни столов, ничего. Здесь еще только Но делают. Да неплохо. Здесь только делают. Так. А что этот молодой такой быстрый? У кого-то есть косточки? Ну, правда, да он... я это спортсмен. У меня, до... у меня Арнольд просто любит <соц> <соц> <соц> Арнольд. <соц> такой Арнольд? Такой Арнольд. Антон. Арнольд. Антон. Угу. Нифига, ну ну давай быстрее. Что быстрее? Что за ботинки? ну катай давай мне Давай вот Быстро давай ботинки. Быстро. Я его сейчас отфигарю. Так, бит уберём. Сейчас тебя отфигарю. Да, Быстро ботинки. А, вы батер, видели да? эльфевую, эльфевую башню? Нет, это а что все стало? Ну, пойдемте. Она стала супер-мега красивой. О, Посмотрите на нее. Ничего. Это надо свысока У смотреть. Экологический город. О, -о, О, я на самом верху. Туда же снег. Аккуратно, не толкать. Здесь надо спускать. Прыгаем! Прыгаем! Очень красиво. Ночью было бы еще красивей. А это что за здание уходим. Да в нашем городе клип снимали. Это студия, да. А, а, я слышу, да. Снимали, а, а давай пойти, ой, мы зашли да. на территорию строительства, так, она же на стройке сейчас, выносим, выносим, выносим, Снимай и выходим, давай. тихо, видите, там закрыто, она строится еще. Я, я это... сын дал. Кого? Сын? Да, водичку. Давай сюда, гони мне быстро ботинки Давай, и начать yeah. о топором Ну я их стыблю, у тебя yeah. все равно дед Я его топором понимаешь. сейчас, я его вспомнил на 5 лет Дед, куда ты бежишь? Так, это тоже да, надо закрыть на, вот а -а -а. Это закрыть на перестройку И вот это закрыть на перестройку Много чего надо на перестройку закрыть немцы, немцы, немцы Вы хоть это, там добываете, там эти деньги? Так при... что, мы деньги переделываем? Нужно, а? Ну да, как ну, удобнее, мне кажется, намного намного, да. Да можно будет разменять наши. Да. На эти... Только в банк да, да, да, да. Вот в банк надо будет идти там. А где мой кошелек? А, вот он. Так, вс. Потихоньку грусти. Да, я и себя выселю. Да, нам нам. А я думаю... Мне? Давай, я тебя могу... Она уже накопилась энергией, и она привязана ко мне. Так, она привязана ко мне. Где ключ карты? Не вижу ее. Слепой уже. Как дед Карена. Дед Косичник. Там же бабка Тут-тут-тут. -ту -ту. Все, я сматываюсь. Так, мне надо сказать, то, что перестройка банка будет. Ты че фашист? Тебе отсюда. Я, фига. Фашист! фашист? Суждаю Где такое. Фашист? Нельзя Где так фашист? говорить. Боже. Где фашисты? Ты? Так, секретарь, вы на, на время увольняетесь, из-за того, что будет перестройка банка. Так, поэтому я у вас вот эту фигню ворую. И два а что, давай я его скажу. Так, у меня нет ваших топориков, поэтому мне и так пойду. Давай я топором. все все вс ⁇ вс ⁇ Мне покажу. дайте. дайте. Да, ты че, офигел? Давай, давай, давай, скидывай. Ты мне скинул? скинул? Нет. Творь? А вот. все, выходим, выходим отсюда с песней. По Выселяемся. Так, вот На, это мы он. быстренько подбираем. Ты знаешь? Нет. Иди вон. А он немец. Ремонт. Я вообще ремонт. Да ты немец. Здесь ремонт. А -а -а. Так, да, этот старый. ресторан ой, мой ой. тоже надо на ремонт закрыть. Ой, тут надо все переделать. На ремонт тоже. Давай, так, ладно, я пойду сейчас давай, к себе. Ягоды или морковь. Давай, морковь. Пойду к себе, наверное. Давай. Так, давай. я иду... Ай, давай. иду к себе. Посидать. Так, так. Наверх-наверх-наверх-наверх. По, так. И заходим к себе. Ой, я тебя прилягу на мягкой кроватьке. Бирюзовый какой-то. Я не понял. По-моему... Ты чё, офигел? Она пусть пидмей с меня. Так, я пойду. Офигевший. Где ты тут? Так, Сильно. я здесь. Ирочка. Ты что здесь делаешь? Что? Чё? чё забыл здесь? Да мне там рассказ завлекаешься просто. Я вернусь еще. Ну ладно, возвращайся. Спи с песней, мальчик. Чего? Что тебе что-то не нравится? Чего? Что? Ты думаешь, я не знаю, кто ты? Я не знаю твою личность. Потому давай, если не хочешь лишиться сейчас своего талисмана. Быстро с песней. Кабанчиком попрыгал. У тебя три секунды. Чтоб ты исчез с моих глаз. Раз. Два. Три. Все исчез. Так, мне нужен супер-кот. О, привет, супер-кот. Привет. Пойдем, надо мне поговорить с тобой на серьезные темы. Ну, ой, боже. Так, за мной. Так, вот чей-то дом сюда. Хотя я знаю, чей это твой дом. Но у здесь... здесь просто будет безопасней. Так, Давай. мистер бага сегодня не будет? Он сегодня занят важными телами. Ты видишь сам, что происходит с вами. <связывая> я вижу, вы вышли вы из комы на днях. Еще одну. Вы вышли из комы, да? <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Вот, недавно. Вы не просто так были в коме. Скоро случится то, Феликс еще Феликс? жив. Да, вы Феликс? же все думаете, что он умер. А Феликс жив и он находится в этом, городе. в этом городе. Скоро вы все узнаете, из-за чего вы были в коме, что произошло и где Феликс свету вам быть осторожными последнее время он за, следит за вами не с помощью Никому. не с помощью себя с помощью обычного человека кто-то из нас кто-то из вас предает вас просто Никому. шпионит за вами Никому. за всеми Может, людьми дед так, все, я пришла из будущего, из ближайшего будущего. Да, поэтому тихо, поэтому что ты ешь? Ближайшего будущего. Ну там примерно что пройдет недели три, и вот, ну вы найдешь все, поймешь. Все, мне надо сматываться, пока меня. Не увидит никто. Либо он. Либо он. Черепаха, ладно, ей можно. Нара. Фух, неужели этот балбес ушел Ну. А, фолз, все. Тру. Так. Теперь мне надо быстро в мистера Должен появиться в этой жизни уже, мистер Бак. Так, заходим в тайник. Тики. Давай. Опа-па-па-па-па-па-па. На-на-на. А. Не. Ну, так, это это, я это я еще съеден. что за чудо Юда? Это да, что, что за... Тебя, э... я а, мистер. Тебя Какой ты мистер, мистер Бак. Кошечка. Что? <laughs> а что ты? за... Ладно, я пойду лучше. Так, я понимаю, ты моя копия, да? Из будущего, наверное. Копия. Ты копия. Тебя а отфигарит. Ему два, мистер Бак. Это Мираж. Ой, мистер Бак, привет. Привет. Второй... А ты где был? Да я Это... Ну, не важно, где был. Короче, Банец приходила, говорила, что Феликс Жи. И скоро мы узнаем. Что? Вот. сейчас от наглых ушей. Так наглые да. уши. Следи за бражником. Короче, Фелипе живой, это кто-то из вот этих и может быть любые. Короче, следит кто-то за нами, над. За вами, но не за мной. Мою личность не знают. Не знаю. А я ваши знаю, поэтому. О нет. Ладно, пойдем. Пусть да он там. я вернулась. Да и. И... Ну, будьте осторожны. Да. Это может быть Ой, любой. Да. Так, на семочке он пожуй. Ой, спасибо. семкин песни. Так. привет. Где? Эм, ты ну, чё, ну, вырос? Это даже он. Да нет, он вот. же маленький. и мистер Б. Я не... Как нет. Х... Фигня. О, всё всё мне... бывает, не... Так, ладно, все. А, ну, ладно, я а. мне, пора. Оставлю, всё, ну ладно. мне пора. давайте. не там... Важное совещание. Кстати, она помогает. Суперкот! Иди сюда. Нет, Нет, Вот, смотри. Мне этот черт, короче, палочку дал какую-то. Так, так, так. Дай, дай Ай, не, мне, не, радикулит мне она поможет не,